С вами вара Драупади. Идя по дороге в одежде отшельников, нагнали Пандова великое множество брахманов, направлявшихся туда же, куда и они, в столицу Панчал. И пошли они вместе с ними, а войдя в город поселились в доме горшечника. Здесь жили они так же, как и в Экачакре, собирая подаяние так, что никто из людей, их не узнал. На своем Варадроупади прибыли великие цари и герои из многих стран. Были здесь Дуриотхана с братьями и Карна со Шватхамой. Был там и Верата, царь Мациев с двумя своими сыновьями, и царь Мадров шали тоже с двумя сыновьями. Был и Шакуни, брат царицы Гандхари, и тигры среди людей, могучие Ядовы, Кришна и Баларама. Был там также и Джарасандха, царь Магадхи и многие другие могучие воины. Царь Друпада повелел для тех, кто приехал искать руки его дочери, и для тех, кто приехал просто посмотреть, построить дома, изукрашенные золотом и драгоценными камнями. Устроил он для гостей пиршества и развлечения длившиеся целых 15 дней, а в день 16 Вышла на арену для состязаний сама Драупади, лучшая из девушек, рожденная из сердца жертвенного огня, нежная и прекрасная, с глазами, подобными лепесткам лотосов. Когда же святой Брахман, следующий в мантрах, совершил жертвоприношение, смолкла музыка и все голоса, и вышел вперед брат царевны Дриштадьюн, и, обратившись ко всем, сказал... О великие мужи, послушайте меня. Вот здесь находится лук и стрела. Вы должны сквозь это малое отверстие в высоко подвешенной мишени поразить цель пятью стрелами. Кто, обладая высоким происхождением, исполнит этот подвиг, тому будет супруга и сестра моя, Друпади и слово мое несокрушимо. Тогда один за другим выходили на поле горделивые мужи, кичившиеся силой своей и доблестью. Но никто из них не мог даже натянуть лук. Некоторых из царей этот лук отбрасывал в сторону, и они падали на землю с разбитыми браслетами и сорванными серьгами. Был среди таких неудачников Шишупала, Шалья и Дурьотха. Настала, наконец, очередь Карли. Собравшиеся закричали от восторга, увидев, что впервые лук был натянут. Но даже сыну Сури задача показалась не под силу, стрела лишь на волосок не попала в цель. После же того выстрела лук вырвался из его рук словно живой. И затем все затихло, и не было больше желающих испытать свою силу, даже ради руки прекрасной царевны Драупади. Тогда из толпы брахманов вышел благородный Арджуна, одетый как отшельник. Некоторые из толпы вдруг закричали, «Разве может юный отшельник сделать то, что оказалось не под силу ни одному из царей?» Тогда другие им отвечали, «Пусть попробует, ведь ни в одном из трех миров нет ни одного дела, которое не могло бы быть выполнено Брахманом». Но не слушая ни тех, ни других, он поклонился, взял лук, мгновенно его натянул и всеми пятью стрелами, как одной, поразил цель. Тут же на арену посыпался дождь цветов, это приветствовали юного героя-боги, наблюдавшие за этим состязанием с небес. Все зрители поднялись на ноги и стали восхвалять лучшего из мужей. Драупади же, видя пронзенную цель, и Партху подобного Индре во всей его славе, подошла к нему и надела ему на шею гирлянду из цветов. Тогда среди потерпевших неудачу царей Вспыхнул гнев на Друпаду. Пренебрегая нами, выражая нам презрение, царь хочет отдать Друпади лучшую из женщин Брахману, вскричали тогда все они. Так давайте убьем этого злодея, нарушающего веды, где ясно сказано, что на своем вару допускаются лишь к шатре, но не брахманы. Увидев, что Друпаде угрожает опасность, Арджуна и Бимасена встали на его защиту. Могучий Врикадара, вершитель чудесных подвигов, вырвал из земли дерево и легко, словно чешую с рыбы, сорвал с него все ветки. И сказал тогда присутствующий там Кришна брату своему Буларами, «Видно, не зря ходил слух, что сестра отца нашего Притха спаслась от смерти вместе со своими сыновьями. Посмотри, вот этот герой, который натягивает огромный лук, несомненно, Арджуна». А этот, вырвавший с корнем дерева, конечно же Бимасена, ибо ни одному другому человеку это не под силу. А вон тот с глазами, продолговатыми как лепестки лотоса, стройный и невозмутимый, который только что ушел с арены, это конечно же старший из них Юдхиштхира. А те двое прекрасных юношей, последовавшие за ним, это сыновья Ашвинов Накулы и Сахадеева. Тем временем Арджуна с Бимой, словно два разъяренных слона, бросились на подступавших в Друпаде царей. Убьем их, стали говорить между собой цари, ведь в битве допускается убийство Брахмана, пожелавшего сражаться. И тогда на Арджуну пошел Карна, а против Бимасены выступила Шалья, могучий властитель Мадров. Искушенный в битве, Арджуна сразу же пронзил Карну тремя стрелами. Тот на миг лишился сознания, но тут же очнулся и бросился в бой еще с большим пылом. Тогда тысячами стрел осыпали друг друга эти двое, и каждый отражал стрелы другого. И произнес тогда громогласно Карна, сильные руки твои, о Брахман, очень искусен ты с оружием. Кто же ты такой? Сам Парашарама лучший из Брахманов? А может быть Индра или Вишну? Ведь никто, кроме этих, да еще Арджуна, сына панду, не может сражаться со мной. И ответил ему Арджун, нет, Карна, я не Бог и не победитель Кшатрии в Парушураму. Я всего лишь Брахман, преуспевший в изучении вет и оружия, остаю я здесь, чтобы победить по велению своего учителя. Поэтому, о Карна, лучше отступись. И тогда могучий Карна отвратился от битвы, считая, что брахманская сила неистощима. Вимасена же и Шалья схватились без оружия. Они били друг друга кулаками и ногами, таскали друг друга по полю, и в конце концов Врикодара, могучий из могучих, поднял Шалью, с размаха швырнул он его на землю, но убивать не стал. Увидев, что Карна уже в страхе отступил, что Шалья побежден, все остальные цари встревожились, но по-прежнему рвались в бой. И тогда образумил их всех Кришна, державшийся в стороне от схватки. «Успокойтесь, о герои, дочь царя Друпады досталась Брахману по праву». И тогда прекратили цари все эти бой и разъехались по домам. Бима же и Арджуна, израненные, но гордые победы, вместе с прекрасной Драупади, направились к дому горшечника. «А вот и наша добыча», — радостно сказали они своей матери, вводя в дом царевну. Кунти же, не поднимая головы и подумав, что сыновья принесли собранную на улице милостыню, ответила им так. «Наслаждайтесь ею все вместе». Затем поглядела Кунти на прекрасную девушку и воскликнула. «О, горе мне, что же я сказала?» И только тут вспомнили пандавы, что поведал им однажды мудрейший Вьяса. Жила некогда дева, совершенная в красоте и добродетели, но не имевшая мужа за ее грехи в прошлых жизнях. И встала она на путь аскетических подвигов и вославила Шиву и так ублажила его сердце. Спросил тогда разрушитель миров, о чем ты просишь меня? И ответила та дева, «Дай мне супруга». И настолько велико было ее желание, что повторила она эти слова пять раз. «Ну что же, да будет у тебя пять супругов», — решил тогда Шива. «Но прошу, дай мне одного», — снова вызвала к нему та дева. И ответил ей Шива, «Ты просила пять раз, так пять супругов ты и получишь, и будет это в следующем твое рождении», «Слово мое непоколебимо!» И добавил тогда премудрый Вьяса, что именно в образе Дроупади, дочери царя Друпады, снова и родилась на земле эта дева. «Ну что же, быть по-твоему, о мать!» – сказал Арджуна. «Ведь не зря же нам поведал Вьяса, искушенный в законах, что будет у Дроупади пять супругов. Вот нас и есть пять». Тем временем все панды смотрели на Драупади и вспыхнуло в них желание, ибо прелестная дочь царя Панчала была создана творцом в совершении всех остальных женщин. И сказал тогда Йодхиштхира, ну что же быть посему, пусть прекрасная Драупади станет супругой для всех нас. Пришел тогда в дом горшечника высочайший герой среди ядовов Кришна в сопровождении брата своего. Подойдя к Ютхештхире, лучшему из блестителей закона, припал Кришна к его стопам и назвал себя. То же сделал и его брат Баларама. Затем склонились они перед сестрой своего отца и спросил у них Ютхештхира, «Как же узнал ты о нас, у вас у дева? Ведь живем мы здесь скрытно». И ответил он с улыбкой Кришна, «Огонь, даже если он скрыт, всегда легко узнать, другой среди людей, кроме пандовов, мог проявить такую силу. Да будет благополучие у делом вашим, дабы возрастали вы подобно огню, разгорающемуся в пещере. Пусть не узнают вас здесь никакие цари, мы же отправимся теперь в свой лагерь. Итак, с дозволения старшего из сыновей панду, быстро ушли они с Баларамы. На следующий день по случаю свадьбы своей дочери устроил царь Друпада пир для родственников жениха. Желая узнать, кто же эти герои на самом деле, велел он разложить во дворце множество различных предметов. Плоды, шкуры, ковры, всякие орудия земледельцев, золотые драгоценности и прочие ценные товары, а также отличное оружие, богато разукрашенное золотом острые мечи, луки и стрелы, доспехи и секиры, и копья. И вот когда пир закончился, направились гости прямо к оружию. И с радостью поняли тогда Дриштадьюны и отец его, что неизвестные им прежде герои, воистину воины, сыновья и внуки кшатриев. И тогда, подозвав царевича Ютхештхиру, спросил его царь Друпадок, Кем должны мы считать вас брахманами или кшатриями, вайшьями или шудрами? А быть может, вы боги, явившиеся к нам с неба, скажи нам прямо чистую правду, ведь большое у нас сомнение. И ответил ему тогда Айдхиштхира. Не печалься, о царь Панчала. Мы Кшатрии из рода Куру, сыновья великодушного панду. Это твоя дочь? Словно драгоценный лотос перенесена сейчас из одного чистого озера в другое. И затем поведал Ютхиштхира, как спасались они бегством от коварства Дуриетхана, сына Дритарашты, и о многих, многих странствиях и лишениях братьев своих и матери. Услышав этот рассказ сына Кунти, возликовал царь Друпада и решил... Пусть же сегодня тогда непобедимый Арджуна возьмет руку моей дочери, а в благоприятный указанный мудрыми брахманами день устроим мы пиршество. И ответил ему сын Дхарма Юдхиштхира, но ведь и мне тоже должен жениться, о владыка народов. Если тебе угодно самому, возьми в соответствии с законами руку Драупади, согласился царь, или, если хочешь, ты можешь отдать ее любому из своих братьев. И ответил ему Юдхиштхира. Дроупади, о царь, будет супругой для нас всех. Так было решено заранее моей матерью. Пусть же эта жемчужина мчужина, завоеванная Партхой, по порядку примет перед огнем руку каждого из нас. Поразился тогда царь Друпада. Один мужчина может иметь несколько жен. Но несколько мужей у одной женщины такое никогда не допускалось. «Закон глубок, о великий царь», — стоял на своем Юдхиштхира. «Человек не знает всех его путей. Я передал тебе слова своей матери, то же самое и у меня на сердце. Согласись же, о владыка людей, и да не будет у тебя никаких сомнений». Царь Друпада отложил решение до следующего дня, чтобы посоветоваться сперва с Кунти и сыном своим Дриштадиум. Но тем временем во дворец пришел великий мудрец Вьяса. Все тогда обратились к нему, умоляя разрешить их сомнения. И рассказал великий в подвижничестве про деву, просившую Шиву о супруге пять раз, и что прекрасный Друпади та самая дева. И заключил он свою речь такими словами. «Услышав это, о царь Друпада, поступай теперь, как желаешь». И вновь возрадовался царь, и дал он свое согласие на невиданную прежде свадьбу. В первый же день жрец, искушенный в мантрах, сочетал Драупади с Юдхиштхирой. Возлив масло в жертвенный огонь, он обвел их взявшихся за руки вокруг алтаря. Во второй день... Сочетался с Кришной Арджуна, и так сочетались они все за пять дней. Затем отпраздновал царь Панчалов в свадьбу своей дочери, и превосходило это празднество пышностью своей все, что люди видели прежде. Богатые дары прислал Пандавам и Кришна, храбрейшие из ядовов. А вместе с дарами – обещание вечной дружбы. И хотя стали сыновья Панду вместе с матерью своей Кунти и супругой Друупади жить во дворце царя Друпады, они не собирались задерживаться там долго, ибо никогда не забывали они о царском своем праве на земле Куру.